Добрый день, уважаемые коллеги. Как меня слышно? А теперь вы меня слышите, видите? А у коллеги. О, отлично, отлично, замечательно. Итак, сегодня мы с вами будем разговаривать о очень интересном предложении, которое нам создала компания, наша компания-партнер. Это, между, это международная менеджерская конференция, которая состоится в 2018 году. Но прежде чем я расскажу про конференцию, как мы туда вместе с вами поедем и куда мы с вами поедем, еще одну новость, которую создала компания и предоставила нам пока еще вот в этих каталогах, которые по премьер-клубу, вот в этом каталоге, все ли получают его или нет, я не знаю, вот этот премьер-клуб, но еще я не выписывала, потому что не начинаю, еще не начал он действовать, это вот эта маска восстанавливающая, вот она, вот эта маска восстанавливающая, я о ней уже много читала, как бы, рекомендации, которые компания, говорила компания, это восстанавливающая маска, очень интенсивная, наносится на ночной крем, вот крем впитался и наносится на ночной крем, и утром вы проснетесь, как будто вы и не спали, вы свеженькая, здоровенькая такая, вся сияющая, и вот очень жду 3 сентября, чтобы вы как можно быстрее заказать вот эту маску. Кто видел это в каталоге? Кто уже интересовался этой маской? Я уж несколько раз о ней стала читать информацию. Итак, маска – это прекрасно. Замечательно, что нам дает компания Reflame именно такие разные предложения для нашей красоты. Но что она нам еще дает? Вы уже многие слышали об этом, видели. Уже обращение нашей Екатерины о том, чтобы поехали вместе с нами в страну на мэриджескую конференцию, которая, которая родина создания галстука мужского, представляете? А я думаю, где его создали? Оказывается, в той стране, в которую мы поедем. И еще и портативный фонарик. Я не знаю, насколько это удобно, портативный фонарик, но он создан там, поэтому мы с вами поедем, поинтересуемся, кто там создает такие фонарики. Мало того, Здесь, оказывается, будет больше, вернее, есть больше солнечных дней в году, чем в Сиднее. А я думаю, у нас на Кавказе может быть и дней и меньше, но ничуть не прохладнее, чем в Сиднее. Я не знаю, как у вас, но у нас точно хорошая погода такая, которая говорит о том, что стоит поехать посмотреть, где еще более жаркие страны. И еще немаловажно, мы с вами будем именно в том городе, где снималась половина серии «Игры престолов». Скажите, пожалуйста, а кто видел эту серию, эти серии? Кто смотрел? Вот представляете, мы будем идти по этим улицам, вот так они выглядят. Вот так они, там люди ходили, древние, разные люди. Идешь и думаешь, о, сколько тысячелетий тут люди ходили. Это просто обалдеть. Я его, кстати, «Игры престолов» тоже не смотрела. Но теперь непременно до конференции я его посмотрю. Очень интригует. Но то, что там удивительная природа, об этом даже и спорить не надо. Там не просто удивительная природа, а удивительнейшая природа. И мы с вами все вместе будем ходить, смотреть, путешествовать. Я даже уже представляю, насколько это будет красивое голубое море с, прозрачным, с прозрачной водой, и внизу видно, да, какие там плавают рыбки и все остальное. Я уже была на некоторых таких курортах, но здесь, именно в этой стране, особенно чистая, особенно чистая вода. И, конечно же, сказочная архитектура. Настолько интересная архитектура. Ну, наша архитектура тоже неплохая у каждого в нашей стране. Вернее, тоже сказочная, но к ней мы привыкли. А здесь мы будем смотреть со всех других народов архитектуру. Это тоже интересно. Вот мы, компания нас уже возила и в Валенсию, и где мы только не были, и... В Италии там в разных городах, то Монте-Карло, то в Помпеи, в Помпеи тоже э, архитектура хоть уже там и засыпанная, и рассыпанная, но было понятно, насколько и как люди жили. Рим, в общем, много-много-много мы посмотрели, и если мы еще посетим с вами именно эту страну, и еще даже если мы посещаем это командой, это будет прекрасно. Очень прекрасно, мы много-много чего увидим с вами познаем. Вот он, лазурный берег, вот он тот берег, где кажется дно твое, вот оно рядом, ты сейчас руку окунешь и достанешь до него. А мне там очень-очень глубоко, местами, конечно, есть и мелкие берега, но насколько это красиво и здорово, это просто кайф. Это ощутить нужно только командой. И поехать именно с нашей компанией партнером. Потому что еще даже не каждый может позволить себе такую сумму выложить, чтобы поехать туда отдыхать на ту полную катушку, на которую мы с вами будем отдыхать вместе с компанией партнером. И, конечно же, как только приезжаешь в какую-то страну, обязательно какие-то национальные блюда. И самое важное, я думаю, из этого, что в этой стране... Мы с вами можем потестировать более 300 наименований вина. Вино, оно ну, хоть и влияет на сахар, на глюкозу нашу, но попробовать хотя бы понемножку, я думаю, можно. У меня уже слюнки текут и хочется вот тот кайф и ту тусовку, которую создает компания Reflame каждый раз на любой конференции. На любой совершенно конференции будут такие тусовки, что просто дух захватывает. Энергия, энергия от Арифлейм, энергия от нас, энергия вообще заряжаешься, а потом приезжаешь и думаешь, неужели это было со мной? Итак, уважаемые коллеги, кто с нами хочет Хорватию? Кто хочет присоединиться и ехать? Я двумя руками, я просто уже сплю и вижу как мы с вами в мае 2018 года поедем в Хорватию и будем наслаждаться теми прелестями, которые нам предоставляет возможность. Но как же получить путевку на конференцию? Мы сейчас с вами будем разбираться, как мы должны получить эти звания. Конечно же, нам нужно потрудиться. И, конечно же, чем больше мы с вами будем трудиться, тем выше будут наши доходы. И плюс еще эта конференция. Так вот, смотрите. Квалифици... Квалификационный период. Нужно закрыть минимум новые уровни по сравнению с самым высоким достижением в истории. Если, допустим, у вас самое высокое достижение было 9%, то вам нужно выйти на 15%. Обязательно. И повторять эти достижения, от, ну, то зависит от уровня, мы будем разбирать. И повторять эти достижения. Там условия для каждого, для каждого уровня я ниже расскажу. Выйти на уровень надо с каталогом номер 1 включительно. Теперь, будь приглашающим спонсором. Если двух лично квалифицированных рекрутов ты будешь приглашать каждый каталог, вернее, ты должен приглашать два, э, в каталог два лично квалифицированных рекрута. То бишь два человека, которые сделают по 100 бонус баллов. Организовать от 25 до 60 квалифицированных рекрутов. Всего два, да. Каталог всего два. Каждый каталог, вот там 8 каталогов идет акция, квалификация, и каждый каталог минимум два. Минимум два. А уже полностью по твоей структуре от 25 до 60. Это мы будем разбирать по каждой квалификации отдельно. Это ну, суммарно, не в каталог, а суммарно за весь период. И, конечно же, размещать личные заказы, не меньше 150 бонус-баллов в каждом каталоге квалификации, то бишь все 8 каталогов. Да, получается, если ты 8 каталогов, приглашаешь 2 человека, которые делают заказы, которые делают заказы, простите минуточку, у меня школа идет. Я не могу, мне школа идет, сейчас пусть подождут немножко. И через 40 я как раз школу закончу. Я понимаю, мне школа идет. Сейчас. Угу. Вот, э, что я говорила, разби, помешали. Угу. Значит, смотрите. В, э, за 8 каталогов по 2 минимум квалифицированных рекрута, это получается, сколько вы там умножьте? 8 на 2. Это 24, где-то 25. Плюс еще ваши рекруты, которые будут приходить, которые тоже хотят поехать с вами в Хорватию или просто зарабатывать деньги, они также будут приглашать, и вы набираете определенное количество. Да, 16, ну вот 16, 16, да, в принципе 16. Здесь мы пока с вами, самое главное, обратите внимание, что меньше, чем 150 бонус-баллов вы делать не можете. Выше сколько хотите. Вот они условия для менеджеров. Вот тут мы сейчас с вами разберемся. Смотрите, если у вас самое высокое звание от 0 до 9%, кстати, любой новичок, который присоединится к вам в это, в это в условие квалификации, он тоже может квалифицироваться на менеджерскую конференцию. То бишь выполнить условия и все сделать. Теперь у вас самое высокое значит, звание по итогу 10-го каталога, по итогу 10-го каталога, который вот закончился 4 дня назад, от 0 до 9%. Ваш новый уровень должен быть 15%. Но вы должны от последнего человека быть на один уровень выше. На один уровень выше вы должны быть. Значит, количество каталогов, требуемые, обязательно подтверждение, это 4 каталога, те, кто до 9%. Еще раз повторюсь, минимальный уровень по отрыву от нижестоящего должен быть на 1%. Отсидеться никак нельзя. Количество рекру рекрутов, приглашенных вами, Каталог должно быть не менее двух. Количество рекрутов суммарно за квалифика квалификационный период по вашей персональной структуре должен быть 250, ой, 25 человек. Это очень легко выполнить. Эти действия очень легко выйти, выполнить тем, кто сейчас на 9 и еще не на каких процентах. Вы легко можете квалифицироваться на менеджерскую конференцию. Ну и, конечно же, 150 бонус баллов. Допустим, кто-то из вас на 12%, то вам нужно выйти на 18. Количество, значит, подтверждения уровня 3 каталога. Вот, вышли вы на 18, 3 каталога вы должны подтвердить. И, естественно, минимальный отрыв, как всегда, на уровень, на 1% от нижестоящего, от вышестоящего. И количество рекрутов, приглашенных вами, 2. Суммарное количество рекрутов по вашей персональной группе со всеми вместе у вас должно быть не менее 35 человек. Ну и 150 бонус-баллов не оговаривается. Далее. Самое высокое звание у вас 15%. Значит, вы выходите на старшего, должны выйти на старшего менеджера. Звание выйти на старшего менеджера. И, естественно, мы с вами начинаем расчет вести, как нам это сделать. Значит, количество подтверждения вы вышли на старшего менеджера, подтверждаете три каталога. Подтверждение идет три каталога. Надо спешить, ребята, все делать. И точно так же минимальный отрыв должен быть на один уровень от нижестоящего. Кто-то у вас 15 Вернее, 18-процентник, вы старший менеджер. Минимум 2 рекрута, а общее количество рекрутов у вас по структуре должно быть 45. Ну и 150 бонус баллов. Аналогично 18%. Обратите внимание, когда вы на 18%, вы выходите на старшего менеджера, но рекрутов у вас должно быть 55%. И у кого было звание 21-22%, то бишь выходили уже на рекрута, да очень круто, очень круто. И легко выполняемо, главное просто бери и делай. То же самое, 5 каталогов вы подтверждаете, но общее количество суммарно рекрутов у вас 60 человек. Это вполне выполнимо. И старший менеджер подтверждает звание директора кто уже старший менеджер, подтверждает звание директора, удерживается еще один каталог, и 60 человек у него должно быть в персональной структуре. Итак, давайте с вами разберем, у кого какие вопросы по этому поводу. Кто разобрался, кто на каком уровне, кто понял, что, какие у него должны быть э, эти условия, пишите, мы сразу с вами разберем. Одно говорю сразу. Все, кто хочет квалифицироваться, это два кушника, которые делают по э, делают 100, 100 бонус-баллов в каталог и 150 бонус-баллов. И рекрутируем, рекрутируем, рекрутируем, рекрутируем. Чем больше у вас будет людей, тем больше люди будут включаться в процессе и начинают рекрутировать, тем больше будет ваша персоналка. Значит, у вас будет прирост как вверх, так вправо, влево и во все стороны. Здесь понятно? Не отмалчиваемся. Здесь понятно? Отлично, жду всех. Далее, мы с вами продолжаем. Специальные условия для участия в конференции менеджеров необходимо. Специальные условия. Для участия в конференции менеджеров необходимо быть. Как только вы выходите на уровень 15, 18, 22, вам необходимо быть индивидуальным предпринимателем. Заключить договор по, с компанией-партнером, Заключить договор возмездного оказания услуг, чтобы вам начисляли деньги на ваш расчетный счет. Не просто накопился на вашем номере, а уже перечисляли деньги на расчетный счет. Срок, к которому участник конференции должен иметь ИП и договор, будет объявлен дополнительно. Но это будет не позднее, чем за два месяца до начала конференции в Хорватии. То бишь там уже будет видно, как только вы квалифицировались, у вас пошел рост, и вы можете спокойно открывать ИП, потому что деньги вы будете получать. И еще очень важно. Компания сейчас проверяет всех рекрутов и все квалификации. Многие есть такие люди недобросовестные, которые там очень много фейковых разных делают, регистрации и все остальное. Это будет проверяться. Поэтому давайте не будем нарушать э, закон, и чтобы мы спокойно с вами поехали на конференцию всей командой, всем проектам, мы просто не будем нарушать э, никаких э, кодексов. Хотя мы этого и никогда не делали, но на всякий случай, чтобы, знаете, как заманчиво не было. Вот так вот. Ну и минимальный возраст участника – это 16 лет. Это у тех, кто у нас сейчас работает, если по 14 или 15 лет, чтобы люди сразу знали, что они могут только с 14, ой, 16 лет поехать. И как только мы с вами выполняем и квалифицируемся, выполняем все условия, квалифицируемся на эту международную конференцию, то, ребята, вот эти красивые берега, вот эти красивые города будут у наших ног. И мы с вами будем там гулять. Мы готовы к этому. Вы готовы приступить уже сегодня? Банкет закатим. Мы вообще отдельно еще себе устроим, помимо того, что будет делать компания. Да и можно и не отдельно, а прям там, на тех же вечеринках, на тех же тусовках, которые будут создавать компания. Мы будем гулять. Я готова, Катя готова, мы готовы для того, чтобы вам помогать, для того, чтобы с вами вместе контролировать эту ситуацию, чтобы не выйти из-под контроля и не быть как бы одному. Это тяжело. Так что, уважаемые коллеги, мы вас приглашаем присоединиться. Но в то же время компания Reflame дает очень много различных акций для того, чтобы мы с вами... Смогли поехать на эту конференцию. Вот сейчас давайте, скажите, пожалуйста, у кого есть какие вопросы? И тогда мы перейдем с вами к акциям. Акции сногсшибательные, для того, чтобы именно быстро мы смогли решить этот вопрос квалификации на международную конференцию. Итак, акции по России и Беларусь это кухня красоты. Удивительная акция. Все, кто сейчас получил заказы, уже вложения эти получили. Значит, вы знаете, что э, вложения вам уже кинули, во вложение кинули брошюрки об условиях этой акции. Давайте мы сейчас с вами обговорим. Люди, которые будут к вам присоединяться, это новички. Для них вообще условия я не знаю, просто бери и делай. Размещай единовременный заказ на тысячу рублей в течение 72 часов. И тебе будет доставка бесплатная и бесплатная регистрация. Таких условий еще никогда не было. Ребят, всем можно рассказывать. Хочешь в какой блендер, приходи. Приходите в Эрифлейм. Это сейчас говорю по России. Участвуйте в новой э, программе по приглашению кухня красоты. И выполняй условия, и тебе все будет бесплатно. Но при выборе способа доставки... Именно по этой акции. Значит, здесь способ доставки бесплатный, когда на СПО. Если Москва и Московская область, то СПО, постомат, сервисный центр. А все остальные методы уже будут действовать по действующему тарифу. Здесь, когда у кого будут какие-то вопросы, вы нам с Катей пишите, мы вам поможем разобраться. Ну, тут все понятно. Везде только по СПО, где на СПО заказ, то там бесплатно. И только в Москве, в Московской области СПО и постоматы, и сервисные центры. А во всех остальных городах это не действует, только на СПО, там тогда размещение будет заказов совершенно бесплатное. Дальше. Беларусь. Акция началась уже с 6 числа, также по 7 октября. И условия для новичков. Размести единовременный заказ на 30 белорусских рублей. И доставка, и регистрация для вас будут бесплатными. И то же самое на СПО. И то же самое в 72 часах. Это очень легкие условия. Очень легкие. Итак. Итак, мы с вами продолжаем. Для получения спонсорских что нам дает эта акция? Нам нужны спонсорские баллы. Что это такое? Для получения спонсорских баллов, приглашающему спонсору, спонсору необходимо разместить минимум 50 бонус-баллов в том же в каталоге, в котором разместил свой заказ новичок. Тогда только эти баллы у вас будут суммироваться. Новичок пришел, он может и 100 бонус-баллов сделать, и 20 бонус-баллов сделать, и 50. И все это у вас уже суммируется. Но так как мы с вами делаем 150 бонус-баллов для Хорватии, то это для нас не вопрос 50 бонус-баллов. И баллы начисляются. Вот насобралась у вас за каталог, сколько у вас было новичков. Допустим, вы там собрали, у вас 5 новичков. И каждый там, ну, грубо возьмем, да, сделал по 100 бонус-баллов. Вот они, ваши спонсорские баллы 500. Один балл к одному, один к одному приравнивается. Это вообще сногсшибательная акция. Вот. И вы можете выбирать ту технику, которая предлагается на это количество спонсорских баллов, которые предлагает компания по акции. Обратите внимание, что баллы неиспользованные в каталожных периодах, то есть вы 11, 12, 13 баллы насобирали, а в 14, 15 вы их не э, используете, то они сгорают. Накопленные баллы можно обменять, ну, как бы, на те продукты, которые предоставляет компания. Надо не прозевать, обязательно использовать. А вот когда вы соберете, допустим, 1000 баллов, вы собрали уже тысячу баллов на соковыжималку, то выдача этих продуктов будет не сразу, а уже там в первом и последнем каталоге, в 17 и первом каталоге. На это обратите внимание. Это вот такие условия по России. Скажите, по акции понятно или нет? Для новичков. Сейчас я вас познакомлю, условия для спонсоров. Сейчас познакомлю условия для спонсоров. Вы приглашаете новичков, у вас копятся баллы. Один спонсорский балл равен одному баллу э, новичка, который новичок сделал заказ. Накопленные баллы позволяют нам с вами приобрести... Э, бытовую технику, которую предлагает компания. Я уже об этом говорила вам, но еще раз повторю. Суммируем. Обязательно должен быть ваш заказ не менее 50 бонус-баллов. Засчитываются заказы новичка, размещенные только в течение 21 дня. Не так, что вот значит новичок пришел и сделал не в течение 21 дня, а позже заказа. Заказ сделал позже. Те баллы не учитываются, только те, которые пока он новичок и проходит первый шаг, или то бишь проходит у него 21 день. Вот тогда мы с вами это и включаем. Это, вот эти баллы считаются. Вот здесь понятно, чтобы вы не запутались. Ну да, призы сразу мы выбираем. Вот здесь понятно, чтобы вы не запутались, что потом люди пришли и начали делать заказы, а вы их начинаете суммировать. Только новичок в течение 21 дня. Далее. Вы накопили баллы и можете приобрести вот, допустим, 100 баллов есть, вы можете приобрести вот такую овощерезку. Причем в каталог вы можете только один продукт заказать, ну, что-нибудь одной из техники. Не все сразу, а что-нибудь одно из техники. Поэтому вы решаете, сколько у вас баллов и что вам лучше за это взять. Весы кухонные, которые очень необходимы для а, кухни. Да, я вообще резко без нее. Вот этот э, чоппер-измельчитель, замечательный точно так же. Удивительный блендер вы можете всего лишь за 200 баллов. За два новичка, которые по 100 бонус баллов сделали, вы можете его взять. В одном каталоге вы взяли чоппер, в другом каталоге берете блендер. Выбираете, что вам нужно, указываете код и получаете. А вот эта удивительная сушилка для овощей и фруктов, она всего лишь за 500 баллов. 5 новичков, и, пожалуйста, собираем баллов. Собрали 500 баллов, и замечательно. Он, новичок, получил свои прелести, какие им нужны, по стартовой программе, все, что ему нужно, а вы получаете баллы. И при этом квалифицируйтесь на международную конференцию. И йогуртница, да кому она дома не нужна? Об этом нужно обязательно подумать, чтобы йогуртница была у нас. И мы с вами пользовались... В каждом нашем доме должно быть йогуртница. Йогуртница. И, господи, пока вы говорю. Вот. И, конечно же, соковыжималка. Очень высокого качества тоже соковыжималка. Всего лишь за 1000 бонус баллов. К вам пришло 10 новичков, которые сделали по 100 бонус баллов. Вы получаете вот эту соковыжималку, можете взять. При этом прирост у вас по структуре на 1000 бонус баллов. Вы подрастаете для того, чтобы ехать на менеджерскую конференцию. Новички при этом получают... Все свои заслуженные подарки, какие ему необходимы, а мы с вами растем еще и финансово, потому что у нас с вами сразу же начинается огромное начисление денег. Итак, если вам понятно все по России, напишите, все понятно, непонятно, задавайте вопросы. Акция Казахстана и Кыргызстана. Здесь немножко другая акция. Это по приглашению энергия цвета. Компания по приглашению энергия цвета. Что здесь? Условия для новичков. Как и всегда, размести заказ минимум на 25 более и более бонус-баллов в день регистрации, и регистрация будет бесплатная. Сделай 100 бонус-баллов в течение 21 дня с момента регистрации, и получишь возможность приобрести туалетную воду всего за 490 тенге. Отлично. У человек получает шаговый подарок номер один, плюс туалетную воду, а вам баллы засчитываются для того, чтобы участвовать в акции «Спонсорские баллы» и в конференции, на международную конференцию. Далее. Если заказ размещен на следующий день или позднее, или в день регистрации, но менее 25 бонус-баллов, то в заказ будет добавляться стоимость регистрации, которая стоит 200 тенге. Вот тут людям нужно объяснять для того, чтобы им было выгоднее делать в первый день эту, эти 25 бонус-баллов. Казахстан, скажите, пожалуйста, вам все понятно? Я пока буду говорить, а вы это пишите. При размещении единовременного заказа в течение 22 дня Значит, вы получаете все те шаги, которые необходимы для того, чтобы участвовать в стартовой программе. Далее, все шаги проходите. Условия для новичков Кыргызстана, по Казахстану это самое. Программа стартовая, программа действовала и будет действовать. Да, программа всегда действует стартовая. Теперь для Кыргызстана. Те же самые условия, но только... На 25 бонус-баллов делаешь заказ, если за, то у вас бесплатно. Если менее 25 бонус-баллов, стоимость регистрации 70 сумм добавляется. И здесь, конечно, уже новичок в первом балловом заказе получает там каталог текущий. Тут немножечко есть добавленные условия. И, конечно, если же ваш новичок сделал 100 бонус-баллов в течение 21 дня, то он э, получает э, э, это э, в течение 21 дня, он получает туалетную воду и приобретает э, набор, шаговую, вот эту стартовую программу, всего лишь за 235 сумм. И так продолжает, дальше продолжает по 100 бонус баллов делать и выбирает все, по стартовой программе все, буквально все шаговые подарки. Если каждый новичок хочет участвовать в менеджерской конференции, он подключается, мы ему рассказываем и начинаем действовать, действовать, действовать. Далее. Смотрите, в этих двух странах спонсор, если у спонсора было 4 новичка, которые сделали по 100 бонус баллов, то бишь прошли первый шаг, то он получает все три аксессуара согласно вот этой акции, которая проходит в этих странах. Вы четыре человека пригласили. Мало того, что вам нужно каждый каталог по два человека, которые сделают по 100 бонус-баллов для того, чтобы квалифицироваться на менеджерскую конференцию. Плюс у вас растет структура, плюс у вас спонсор... Тут нету спонсорских баллов. Вот. Плюс у вас растет структура, и вы получаете вот этот набор аксессуаров. Далее, приглашающий спонсор, если пригласил, вот и как, как раскладывается вот эти наборы аксессуаров. Пригласил два, если новичка, и они прошли первый шаг, то вы получаете часы из изумрудной, из изумрудной коллекции. Три пришло человечка, и прошли первый шаг, сумку плач. А 4, я уже сказала, получаете все. И кошелек, и все-все на свете. Так. Ваши новички, когда к вам присоединились, они точно так же могут начинать приглашать и э, также получать, помимо туалетной воды Люсия и стартово, э, стартового набора, шагового набора, он может точно так же участвовать и получить вот эту всю коллекцию, которую идет по акции вот этих аксессуаров. То бишь каждый человек, он может сегодня к вам присоединиться, сегодня уже стать приглашающим спонсором и тоже получать эту коллекцию. Все выполняют то, что на, как бы заложено в акции, каждый, любой человек это может участвовать в этом. Так, что-то наговорила, вы, наверное, немножечко не поняли, да? Скажите, понятно было или нет, что я наговорила? И опять-таки, как для Казахстана, так и для Кыргызстана, для спонсора обязательное условие в этом же заказе делать минимальный заказ на 50 бонус-баллов в период действия акции. Для того, чтобы вы могли получить все последующие подарки. Вот. Но наша задача 150 бонус-баллов, поэтому, уважаемые коллеги, я думаю, проблем с этим не будет. Итак, Кыргызстан понятно, Казахстан понятно, продолжаем дальше. И у нас еще есть страна Украина. У них тоже есть спонсорская программа «Кофейные каникулы». Но у них она идет 11-12 каталог с 6 августа по 16 сентября. Ведь отдых для нас очень важная составляющая, поэтому об этом наша компания-партнер сильно побеспокоилась. Итак, что же делает Украина? Приходит новичок, выполняет условия и э, успешно проходит первый шаг и получает наборы лучших продуктов «Арифлейм». По очень выгодной цене. Всего за 99 гривен. А вот условия для приглашения, для приглашения спонсоров, это немножечко другое. Вот пришел новичок и хочет начинать приглашать. Или вы приглашаете новичков. Пригласи двух друзей, присоединиться к компании И пусть они пройдут. Помоги им пройти. Расскажи, помоги им пройти. Шаг первый. Двое друзей прошли шаг первый. И вы получаете парфюмированную воду, парадис, всего лишь за 10 гривен приобретаете. А пригласишь четырех друзей, то еще и сумку через плечо и кошелек. Четыре друга прошли по первому шагу, вы получаете уникальный набор, вот такой, вот он, вот такой уникальный набор для собственного Потому что вы пригласили людей, и вы растете по карьерной лестнице, и вы можете ехать, квалифицироваться на менеджерскую конференцию. Итак, я уже повторила, что значит, пригласил двух человек, они сделали по 100 бонус баллов, то парфюмированную воду по ты получаешь. Четырех человек то женскую сумку, а четырех человек, которые могут, присоединились к компании Рифлейм, могут и прошли первый шаг стартовой программы, то еще и женскую сумку для ноутбука всего за 10 гривен. Это вот такую дополнительную сумку. Вот они условия для приглашения спонсоров: два и четыре. Женская сумка для ноутбука. Это для спонсора. Да все тут, и техника, и компания что только не предлагает. Что только не предлагает, берите, работайте. Вот так, Украина, напишите, пожалуйста, все было понятно по акции. Если мы с вами будем участвовать активно в акции, приглашать людей, ребята, мы будем расти, как на дрожжах, и квалифицироваться в эту в удивительную страну. В эту очень удивительную страну мы с вами будем квалифицироваться. Все станем директорами и золотыми директорами и поедем еще не только на менеджерскую конференцию, но и на золотую конференцию в 2018 году. Поверьте, вот такие шикарные тусовки, вот такие шикарные отдых, вот такие шикарные встречи мы вместе с вами будем проходить, участвовать, получать удовольствие, заряд энергии и еще больше работать, и еще больше нас будет влей, увлекать вот этот удивительный мир от Арифлейм. Удивительный мир, который открывается все больше и больше в связи с вашим званием. Я не знаю, достучалась я сегодня до вас или нет, рассказала ли я вам ваши перспективы, но одно знаю. Минимум два кушника в день, о, в день в каталог, минимум два кушника в каталог который сделает по 100 бонус баллов. И у вас впереди столько откроется. Вы еще пока даже не представляете. А если мы с вами это будем делать, увеличивать хотя бы в три раза, то это будет еще быстрее. Наступит то, чего мы с вами очень ждем и ради чего мы сюда пришли. С вами на связи была Лотникова Лёля. Скажите, пожалуйста, Всем было все понятно? А я пока выключаюсь, а вы мне пишите в чат.